Всем привет! Пятая жена 74-летнего юмориста Евгения Петросяна, 30-летия Татьяна Бруханова, готовится стать матерью. Об этом рассказывают друзья юмориста, пишут «Семь дней. На это намекают и действия самой музы-артиста. В последнее время Татьяна подписалась в соцсетях на странице, посвященные темам воспитания детей и заботы о них а также подписалась на известную клинику, где рожали многие российские знаменитости. Примечательно, что сами супруги сообщения о скором пополнении не комментируют. Более того, недавно прошел слух о том, что Евгений Ваганович женился на избраннице. Якобы пара тайно расписалась в Кутузовском ЗАГСе. Как, как говорят, Татьяна не стала брать фамилию юмориста. Кстати, Елена Степаненко, бывшая жена народного артиста, когда-то поступила также. О том, что Бруханова вышла замуж, начали говорить после того, как на ее правой руке появилось кольцо, напоминающее обручальное. Вскоре вокруг пары подтвердили эту информацию. Однако сам Петрося отказался давать комментарии о свадьбе. Он был разослен вниманием СМИ к событиям в личной жизни но отрицать состоявшееся бракосочетание не стал. Не выступила с опровержением этой новости и Татьяна. Елена Степаненко о свадьбе экс-супруга не знала до того момента, как ей сообщили об этом журналисты. Она поддержала Петросяна и пожелала молодоженам счастья, но также отметила, что продолжит судиться с бывшим мужем за имущество, которое они уже почти год делят после развода.